Поднимаюсь вверх по канатной дороге. Ой, какая красота. Температура заметно понижается. С 20 градусов до 14 опускается. Ой, какая красота. Ой, какой весенец какая красота! потрясены со высоты орла больше чем орел ох ты как качает раскачивает во а все стороны вот дорогие It's a system switch. горы покрытые лесами, очень много цветущих растений на особь 50-летний граб, дерево, у которого народы местные собирались для совершения ритуалов, обрядов. Это был древний храм для народов. Сейчас это самое старое дерево. Мегалитические сооружения. Народы, О значениях неизвестно. Скорее всего, это ритуально. Сафари-парк в Геленджике на высоте 600 метров над уровнем моря. Какая красота. Весь залив геленджицкий. Я спускаюсь в сапари парк с уровня 600 метров над уровнем моря, с Мархотского хребта, Кавказских гор. И вот перед нами, дорогие зрители, залив, это Геленджинский залив вытянутый такой овальной формы. С двух сторон мысы. Слева толстый, справа тонкий. Живописно очень, сказочное зрелище. Город раскинулся на протяжении вот, всего залива, 20 километров. Но в основном, в основном вот, вот там густонаселенный жилой массив. Вот мы видим его слева, Она а тонком мысу нет такого большого строительства.